Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И э, сегодняшний ролик будет посвящен продолжению темы э, реализации э, комплектов, комплектов, сделанных из, силиконовых, из силиконовой резины, комплектов, предназначенных для самостоятельной сборки и изготовления электролизеров различной производительности и назначения. Сегодня я хочу представить вам еще один комплект, который мы предлагаем к приобретению. Комплект состоит из... Из четырех прокладок и э, дополнительных деталей, которые, возможно, вам э, пригодятся при изготовлении электролизных газогенераторов. Итак, э, рассаживайтесь поудобнее, а я максимально подробно расскажу вам о том, из чего состоит этот комплект и как его приобрести. Итак, как я сказал ранее, данный комплект состоит из четырех прокладок с различной рабочей площадью и двумя деталями, которые, к примеру, мы использовали как детали, вспомогательные детали для изготовления газоотводных баков, баков для заправки электролита. И как эти детали еще использовались в качестве уплотнительного материала для крышек заливных горловин. Теперь давайте подробно разберем, из чего состоит данный комплект. Как и комплект из предыдущего ролика, вся силиконовая резина покрыта вот такой защитной пленкой. Она используется в обязательном порядке на силиконе, так как силикон является достаточно сильным адсорбирующим материалом, который впитывает в себя в... Пыль и различного рода загрязнения, находящиеся в воздухе. Для того, чтобы силикон не изменял свой цвет и не изменял свою плотность и структуру, он покрывается защитной пленкой. Итак, комплект состоит из четырех прокладок. Рассмотрим первую, самую большую. Рабочая площадь этой прокладки составляет 185 миллиметров на 185 такая прокладка использовалась нами для изготовления газогенераторов с1000 с воздушной системой охлаждения такая прокладка идеально подойдет для изготовления подобных газогенераторов. следующая прокладка имеет несколько меньшую рабочую площадь, но это тоже, Идеальный размер для изготовления электролизеров, в том числе и таких как S1000 и электролизеров меньшей производительности. К примеру, мы использовали такие прокладки для изготовления газогенераторов S1000 с водяной системой охлаждения. Рабочая площадь этой прокладки составляет 140 на 140 миллиметров. Следующая прокладка отлично подойдет для изготовления электролизеров с производительностью до 800-900 литров газовой смеси в час. Такие прокладки в свое время мы использовали при изготовлении газогенераторов С-900. И рабочая площадь этой прокладки составляет 120 на 120 миллиметров. И крайняя прокладка в этом комплекте имеет еще меньшую площадь соответственно. Такие прокладки подойдут для изготовления газогенераторов с производительностью 500-600-650 литров газовой смеси в час. Рабочая площадь этой прокладки составляет 100 на 100 миллиметров. Ну и как бонус, как дополнение а, к комплекту, это комплект а, уплотнительных колец, которые мы использовали при изготовлении газоотводных баков, при изготовлении а, наливных баков. А, к примеру, вот эти прокладочки использовались в качестве прокладок уплотняющих прокладок а, в крышках заливных горловин. А вот эти прокладочки использовались а, для уплотнения крепежного элемента, на котором крепился бак к корпусу газогенератора. Итак, друзья, если вас интересует данный комплект, пожалуйста, обращайтесь к нам по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. Заходите к нам почаще и благодарю вас за просмотр. Всем пока!